Привет! Сегодня я приехал в заброшенную деревню. Я уже здесь был, в соседнем доме. Видео, которое было до этого, оно старое, набрало практически 100 тысяч просмотров. Вы можете посмотреть, о чем я говорю, ссылка будет в описании. Здесь, в соседнем доме, его разобрали, он весь разрушен сейчас, и у меня не получилось, не было возможности там снять. Поэтому я пришел в соседний. Он тоже не очень в хорошем состоянии, но... В прошлый раз там был демон. Почему там был демон? Потому что в этом доме погибало очень много людей. Вы, наверное, помните, в каком кресле я сидел. Это то самое кресло, в котором погиб человек. Вот такое кресло здесь. Кстати, вот кресло, в котором я сидел, в нем как раз вот и нашли умершего человека. Его нашли мертвым в этом кресле. Сейчас я нахожусь в соседнем доме. И поскольку это демон, сейчас я замечал какое-то странное свечение над этой деревней. Какие-то круглые шары летают и исчезают в небе. Поэтому сегодня я сейчас здесь начерчу некоторые символы и попробую призвать его сюда. Я приехал, накачавшись таблетками, потому что у меня температура. Но я обещал вам снять новогодний выпуск, и я это сделаю. То есть сейчас я начинаю чертить. Провожу сеанс ЭГФ, попытаюсь связаться с теми убитыми людьми, которые погибли здесь, узнать у них, что же на самом деле произошло. Батареи надолго не хватит, потому что сейчас очень холодно. Минус 17, друзья, я приступаю. Только что я уже начертил то, что понадобится нам для связи с ним. Также я на всякий случай, на всякий случай за... заделал вот, этот, вот эту пентаграмму защитную. Мало ли что может произойти. Кто нибудь есть здесь кто-нибудь есть здесь кто-нибудь есть Кто ты? Я уже здесь был. Ты помнишь меня? Я был в соседнем доме. Это ты? Расскажи, как ты погиб? Что произошло? Кто это был? Что это было? Он, он до сих пор здесь? Он до сих пор здесь? Получается, это он повелевал тебе сделать это с собой Чем я могу тебе помочь? Особождать. Как помочь тебе освободить? Особождать. Особождать. Особождать. Особождать. Особождать. Выкопать предмет? Что это за предмет? Как он выглядит? Хорошо, я постараюсь тебе помочь. Но чуть позже. Подскажи, если я сейчас зажгу в этом трубу свечи, он явится сюда? Если я зажгу в этом трубу свечи, он явится сюда? Я постараюсь тебе помочь. Тебе нужно только немного подождать. С, с этим зеркалом? Ты, ты хочешь сказать, что это зеркало тоже? с чем-то связано с этим делом. Я благодарю тебя. Сейчас я попробую его призвать сюда. Призвать сюда. Если ты можешь Сделай так, чтобы он мне особо не навредил Прошу тебя, помоги Ты еще здесь? пробуем призвать его Так, свечи разжег Я думаю встану попав в круг И нужно немножечко подождать Ты здесь? Если ты здесь Покажись Звук был, друзья. на цвет взять. скребется. Thank you. Нужно нельзя в отражаться Нужно найти какую-нибудь тряпку и накрыть, иначе будет беда Так, а что мне тут без света делать? Даже свечи не могут тушиться оттуда у меня остался один прожектор и я нашел это проклятое этот проклятый предмет он находился вот здесь в сарае спрятанный между досками его руками трогать нельзя это серебряное проклятое кольцо оно его держало здесь я так понимаю, в этой деревне творилось что-то неладное. И, возможно, люди заключали какие-то сделки с темными силами. Поэтому это я беру с собой. И придется это уничтожить в огне. Чтобы эта, эта, эта сущность, этот дух освободил. Теперь выходить отсюда.